А, следующий момент, который хочется осветить, это навык это сила воли, которая у нас на самом деле, что самое удивительное, формируется через смелость. Мы, когда взрослеем, потом вместе в отношениях живем, жизнь перед нами постоянно ставит какие-то задачи. Ну, Человек рожден, чтобы эволюционировать, чтобы развиваться и чтобы решать разные интересные задачи. То мы дом строим, то ребенка рожаем, то работы меняем, то куда-то переезжаем, то какие-то другие задачи еще решаем, то бизнесы создаем. То есть человеку постоянно и одному и другому в паре подкидываются какие-то задачи извне. И если в паре друг друга люди поддерживают, и в соответствии с предназначением каждого, со способностями каждого, помогают друг другу идти, включать вот эту бесстрашие, формировать свою волю, потому чтобы преодолевать жизненные задачи, развиваться. Как раз и происходит то, что в паре оба становятся реализованнее и счастливее. То есть как бы пара друг другу помогает таким образом развивать друг друга и развиваться вместе. Это как один плюс один равно 4. Потому что, когда оба человека на разных этапах друг другу как бы осознанно помогают пройти какую-то границу развития, мы получаем очень большие плоды. Такие пары, они самые сильные. Они решаются на детей ни одного, на много, да, они решаются на создание каких-то новых проектов, они решаются на какие-то материальные достижения, много на что решаются, проходя в эти моменты, ну, много что, и внутренних, и внешних демонов, проходя в эти моменты. А если же вот этой силы воли нет ни у одного, и нет желания включать эту смелость, мы получаем, и таких мы тоже можем увидеть, такое болото. Когда люди вместе соединились, минимум какой-то самый выживательный достигли, и дальше друг друга люди начинают пугать. Смотреть телевизор, смотреть все то, что их пугает, поднимать свою тревожность и неосознанность. Это не позволяет это счастье почувствовать. Ведь у каждого из нас, у мужчины и у женщины, периодически возникает какой-то интерес. Ну вот мы же живые люди, мы ходим по улицам, мы что-то где-то смотрим, мы с кем-то общаемся. Если каждый из нас будет идти за интересом, а другой помогать, получается, возникает интерес – из интереса рождается вдохновение, из вдохновения рождается страсть, что-то сделать. Мы начинаем что-то делать, и мы что-то реализуем новое в своей жизни, чему-то учимся, что-то создаем, чему-то, я не знаю, каким-то образом с другими людьми взаимодействуем, куда-то путешествуем. И представьте себе, два человека, которые вот друг другу с помощью своей вот этой вот воли, выбора помогают идти за интересом. Каждый идет за каким-то своим интересом периодически, а другой поддерживает. Этот идет за интересом, а этот поддерживает. Мы получаем тогда пару, которая с огромной вероятностью очень часто будет счастлива. Потому что как у нас получается настоящее счастье? Когда мы максимально участвуем в своей жизни и участвуем в том, что нам интересно. Помните ощущения, когда последний раз испытывали вдохновение такое прям настоящее? Да. Что это такое было? Занималась любимым делом, была на съемках. Да. И вот как раз на этом примере можно представить себе два варианта. Если, например, рядом партнер, который поддерживает, который говорит, еще давай тебе это интересно, еще вот туда съезди, вот ты это попробуй. И свое здесь бесстрашие через интересно как-то включает этот путь дальше. И партнер поддерживает. Что тогда в итоге мы получаем? Счастье получаем? Еще двойную дозу вдохновения. Да, да. Вот по сути задача пары ведь она в этом, а мы можем увидеть противоположную историю, когда, например, женщина тоже вот чем-то интересуется, что-то хочет, а мужчина говорит: "Ты да куда ты лезешь? Сиди дома. Мало ли что тебе нравится. Там сытый, довольный, сиди". И тут же несчастлива она. И она ему что в ответ передает? Вот Если вы можете вспомнить, когда вы были вдохновлены, у вас потом получилось, вы такая вся счастливая, что вы передаете партнеру? Ну Свою положительную энергию, да. благодарность, как... если есть поддержка. Как... Хочется в ответ поддержать тоже в его начинаниях. Да, и как дальше запускается вот эта спираль такая, динамики пары. Он получает от меня энергию, хочет дать мне положительной энергии. Ну вот да. оно и вращается. Да, мы же хотим счастья в отношениях, мы хотим вот этого взаимообмена. Но он не запускается так, что мы сидим, обижаемся и говорим, я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы мне давали то, что я хочу. Так не запускается. Оно запускается действительно, когда мы помогаем друг другу идти за тем интересом, который в жизни возникает. Когда мы видим эту уникальность друг в друге, и когда мы осознанно сами свою силу воли и бесстрашие развиваем, идти за своим интересом. И помогаем партнеру идти за его интересом. Да, здесь есть риск. Ведь если человек в такой детской позиции, ну а как же сейчас я буду поддерживать своего близкого человека, он туда пойдет развиваться, а вдруг он от меня сбежит. Mm. А вдруг будет интереснее, чем со мной. А вдруг это, а вдруг то. Вот здесь как раз поэтому и есть бесстрашие. Потому что вот этот вот простой банальный страх, что я какую-то надежность и привычность потеряю, его здесь следует преодолеть. Но что самое интересное, здесь мы получаем самые большие бонусы. Потому что человек, который такой рядом с тобой, если ты такой человек, от такого человека никогда никто не уходит. Потому что интересно, потому что самая мощная поддержка, потому что возможность достижения счастья и ощущения себя настоящим именно с этим человеком возникает. Таких людей, единицы, правда? Которыми так, и друзей таких единиц, и партнеров таких единиц. А это выбор. То есть это тоже мета-навык. Уметь бесстрашно двигать себя и двигать своего партнера вперед. А свои инстинктивные вот эти вот страхи где-то преодолевать, замечать их, что во мне это есть, замечать свое стремление к привычному комфорту и уметь сделать шаг понимая, осознавая, что мы все идем по пути эволюции. Мы не можем не идти по пути эволюции. Если мы не идем по пути эволюции, мы идем против самой жизни. Мы так устроены, что мы по ней просто должны идти. Это аксиома. Никуда от этого не денешься. Никакого комфорта, собственно, нет.